Добро пожаловать в мое начинание. Не знаю, что из этого выйдет, но так или иначе, мне захотелось посидеть и поговорить про еду. Как это ни странно, но последние пять лет эта тема занимает меня, наверное, практически больше всего. Информации стало так много внутри меня, что стало немножечко распирать и захотелось поделиться этим с миром. И не то чтобы любитель готовить или придумывать какие-то рецепты, поэтому этого здесь не будет, зато я люблю пробовать все новое и изучать, как еда как большая составляющая нашей жизни, жизни человека, хомо сапиенса, влияет на нашу жизнь в целом, потому что, мне кажется, она влияет гораздо больше, чем мы думаем, гораздо больше, чем калории, гораздо больше, чем жиры, белки и углеводы, и, наверное, даже больше, чем какие-то праздники и походы в рестораны. У каждого из нас свой путь и свои отношения с едой. Особенно если вы родились в Советском Союзе или в перестройку, как некоторые, то, конечно, этот путь был не очень простым. Мы родились в одной стране, с одной кухней. Выросли уже совершенно другой стране, с другой кухней. Привыкли мечтать и очень хотеть американские конфеты или европейские и думать, что они самые лучшие. Привыкли не очень хотеть то, чем нас кормит мама или бабушка, и мечтать о чем-то заграничном, совершенно недоступном для нас. И в итоге не очень-то разобрались, что мы на самом деле любим, каждый из нас индивидуально. У меня был свой путь, начавшийся пять лет назад с книги Китайское исследование, после которой я уже не смогла остановиться и погружалась все глубже, глубже, в совершенно другие книги, а уже в исследования какие-то, проходила безумное количество курсов университетских в том числе, чего я только не узнала за это время. И что меня больше всего удивило, это то, как мало мы знаем про ту часть нашей жизни, которая, по сути, составляет основу. Ну и пока я все это изучала, проходили месяцы, годы, могло еще пройти еще несколько лет, но как-то надоело, и я решила нет, надо вот сесть и записать что-нибудь. А так как за окном сначала у нас наступила осень, а потом подкрыла зима, пока я думала, о чем же рассказать первой темой, тема как-то сама-самой пришла. Не просто самой стало интересно разобраться в том, чем отличается питание в холодной время года, потому что живя в современном мире, особенно в мегаполисе, мы в принципе не замечаем смены сезонов, особенно смены сезонов в нашем питании, потому что мы можем как летом есть какие-нибудь ананасы, так и зимой прекрасно также наслаждаться ананасами. Но ну, а нормально ли это? Я, если честно, не смогла ответить тебе на этот вопрос, поэтому я решила по своей личной традиции погрузиться в тему и изучить все, что я смогу найти. Поэтому дальше будет немножко о том, что я выяснила, и небольшой обзор моих любимых сезонных продуктов из Вкусвила. В первую очередь из очевидного и, наверное, немножечко базового, это то, что в холодное время года наш обмен веществ и энергообмен усиливается, ускоряется, увеличивается. Поэтому в холодные сезоны нам немножечко легче усваивать твердые и сложные продукты, в частности корнеплоды, бобовые, зерновые, в том числе содержащие глютен, семена различные. Эти продукты, они все содержат большое количество белков и жиров, полезных жиров, безусловно, которые нас поддерживают в холодное время года и позволяют нам лучше переносить низкие температуры. И в принципе природное это очень логично, потому что урожай всех этих продуктов, в частности зерновых, например, это осень. И именно с этого периода мы должны начинать по идее употреблять эти продукты. Еще один важный принцип, по крайней мере для меня, это понимать, что природа с наступлением холодов начинает замедляться. И в принципе все процессы, в том числе в нашем метаболизме и пищеварении, они тоже хотят немножечко замедлиться. И несмотря на то, что обычный осенью рабочий бизнес-сезон это очень активный сезон и все наоборот ускоряется, это не совсем естественный для нашего организма процесс. Но ему можно помочь, в частности, питанием. Мы можем в это время выбирать продукты, блюда, текстуры, которые нас эмоционально немножечко замедляют и успокаивают. В частности, это горячие напитки, например, чай, травяные чаи, в частности, которые не тонизируют. Это горячие супы, особенно супы-пюре, которые такие тягучие, такой мягкой, легкой текстуры. Это густые соусы, которые тянутся, при этом они горячие доставляют такое какое-то приятное, пряное удовольствие нашим рецепторам. Это также, не побоюсь этого слова, жирные продукты, но опять же жиры бывают разные. Например, можно попробовать кунжутное масло или масло авокадо. Несмотря на то, что сезон урожайности в принципе уже закончен, все равно стоит выбирать сезонные продукты. В первую очередь большинство сезонных продуктов это та самая полезная клетчатка в сочетании с водой, то есть очень легкие для усвоения продукты. И это замечательно. Тщательная комбо в сочетании с жирными и пряными продуктами. Таким образом, вы балансируете свой рацион. Почему сезонные продукты – это хорошо? В первую очередь, сезонные продукты более полноценные с точки зрения витаминов и микроэлементов, которые в них содержатся. Потому что на момент созревания овощи, фруктов и ягоды в нем содержится максимальное количество полезных микро-макроэлементов, которые в нем могут быть в принципе в теории. Существует куча исследований на эту тему. Например, в одном исследовании наблюдали за брокколи. И выяснилось, что осенью, когда брокколи на пике сезонности, в ней содержится в два раза больше витамина С, чем, например, весной, когда брокколи еще не совсем дозрел. Конечно, в о сезонности очень важна тема локальности. Тоже клубнику, например, в июне, когда она у нас в средней полосе России, в сезоне мы можем получить просто из соседнего города или соседней деревни. А вот зимой или, например, в начале весны мы можем получить клубнику только, например, из Марокко. Но чтобы транспортировать эту клубнику нам сюда, в Россию, ее, конечно, должны собирать незрелой. Соответственно, клубника не надает нам тех полезных свойств, которые в ней есть и которые нам, по сути, нужны от нее. Итак, вот закончилась осень, наступает зима, и что же сезонного можно найти, в принципе, сейчас? Вообще, осень очень щедрый сезон. Несмотря на то, что уже закончилась клубника, малина и другие летние радости, еще очень много всего можно найти именно сезонного в магазинах и даже на рынках. В общем, пока я тут болтаю, у меня уже практически остыл чай, поэтому я предлагаю закругляться и перемещаться к обзору продуктов из Косвила. Добро пожаловать в мой практический мой банк, правда, сырым чесноком и сырым бататом. Есть мы это, конечно, все не будем, я решила сделать обзор на сезонные осенние продукты из вкусвилла. Мне очень нравится, что там представлено достаточно много местных продуктов, привезенных из недалека, то есть, например, из стран СНГ, и, и транспортировка не отняла много времени, и продукты пришли к нам сразу достаточно созревшими. Также у меня здесь есть немножечко продуктов из сервиса Еждеревенская. Это сервис, который представлен пока только в Москве и Подмосковье, но я очень надеюсь, что они развиваются и будут представлены в других регионах. Мне очень нравится какой-то ассортимент, очень захотелось что-то конкретное из него показать. Начнем, пожалуй, с фруктов. Во-первых, осенью начинается хурма. Во вкус или несколько сортов хурмы, достаточно интересных, но мои два самых любимых – это ширбраун, это азербайджанская хурма, очень сладкая, достаточно крупная и такая вот прям очень мягкая на ощупь. Она практически не вяжет, но если вдруг вы почувствуете, что она все-таки еще вяжет, стоит подождать пару дней, она, скорее всего, досозреет и перестанет так сильно вязать. Кстати, вяжет хурма вообще, в принципе, из-за содержащихся в ней тонинов. Поэтому будьте аккуратны, эта хурма может тонизировать. Во или есть интересный сорт яблок Семиренко. Это крымский сорт, он достаточно кисленький и плотный. Есть классические яблочки Карамелька, они запахом у вот такого дачного, <laughs> дачного детства. Это сладкие, достаточно мягкие, немножечко такие разваливающиеся карамельные яблоки. Немножко про круши. Это груша сорта Dividge. Она достаточно крупная, немножечко у нее такая странная форма, у нее очень жесткая кожа и достаточно такая плотная мякость внутри. Она не очень сладкая, но достаточно сочная. На мой взгляд, она идеальна для различных сырных тарелок, например. А еще есть груша классическая, сорт «Лесная красавица». Мне кажется, это такая классическая груша средней российской полосы. Она сочная, достаточно мягкая и немножечко зернистая. А еще поздней осенью уже начинаются абхазские мандарины. Они еще немножко такие зеленоватые, но при этом очень такие крупные, сочные и еще вот не сухие внутри. Уже можно создавать себе немножко новогоднего настроения с помощью запаха мандаринов. Из суперсезонного вкус были достаточно неплохие гранаты. Это гранат прям сорта Азербайджан. Он достаточно крупный. У меня для сравнения есть гранат, который я купила на рынке в городе Адлер. Он очень крупный, специально я выбирала такой. Но вот здесь вот достаточно так, неплохое соотношение. Он достаточно яркий этот гранат. И вообще, в принципе, то, что он сухой, скорее всего, говорит о том, что зернышки внутри уже очень сочные, такие хорошо созревшие, и будут достаточно неплохо отходить от кожицы. Еще во вкус есть азербайджанская айва. Это очень интересный фрукт, это восточное яблоко, наверное, как мы привыкли его знать. Это такое более плотное и менее сладкое яблоко. Айва отлично карамелизуется и при этом остается достаточно плотной. Поэтому, если вы любите, например, яблочные карты, то советую попробовать с айвой. Займемся, пожалуй, овощами наверное самый простой и понятный осенний овощ это чеснок чеснок по вкусу или очень классный у них несколько производителей несколько поставщиков все местные вот это очень крупный такой белый чеснок мне кажется достаточно сочный по крайней мере в это время вообще чеснок после сбора урожая максимально сочный и потом пока он лежит он немножечко становится суше и более концентрированным поэтому если вы хотите менее горький чеснок, то его можно хранить в холодильнике. Но тогда вкус чеснока будет немножечко похож на вкус лука и меньше на вкус чеснока. Я люблю достаточно сильный, концентрированный вкус чеснока и храню его просто в сухом, прохладном месте. Один из моих самых любимых овощей в последнее время – это батат. Батат мне нравится тем, что он плотный, готовится гораздо быстрее, чем обычный картофель и имеет гораздо более интересную палитру вкуса. Супер-классика – это перцы. Во вкус вкусе есть как классический такой красивый тепличный болгарский перец, так и вот такие вот, знаете, осенние, понятные нам перцы. Я очень люблю в сезон покупать именно такие. Это гораздо интереснее вкус. Их можно начинять, делать фаршированные перцы. Осенью, конечно, никуда без брокколи. Это классический осенний продукт. На мой взгляд, осенью вот в пик сезона стоит его есть свежим, а в другое время лучше все-таки и замороженным, потому что шоковая заморозка, которая сейчас достаточно технологична, сохраняет гораздо больше витаминов и всего полезного в овощах, нежели когда для длительной транспортировки овощи и фрукты собираются недозрелыми. Еще осенью очень интересен дайкон. Это так называемая китайская редька, но в нем не содержится горчичного масла по сравнению с обычной нашей редиской, то есть он не такой горький и поэтому в салатах он гораздо интереснее. В сезон дайкон вообще очень дешев, по вкусу ли он стоит около 100 рублей. За целый килограмм это, по-моему, еще больше, чем вот такой вот объем дайкона. Здесь можно и салат, и запечь на целую семью. Что там у нас по тыквам? Во-первых, во вкусе есть вот такая вот классическая тыква, которую в Америке, например, чаще всего называют сквош. А это такая вот тыква, немножечко по форме напоминающая гитару. Из нее, конечно, можно делать и тыквенные каши, и запекать, делать тыквенные супы, и вообще много всего интересного. Она не притомно сладкая, достаточно светлая внутри. А вот эта тыква очень сладкая. Это сорт оранжевое солнце, ее можно есть, в принципе, даже сырой. Она очень хорошо подходит для десертов, стоит в районе 100 рублей за килограмм. Несмотря на то, что летние ягоды уже ушли, и малины и клубники уже, к сожалению, нет, по крайней мере, местные, осенние ягоды еще остаются. По вкусу, например, есть клюква. Продается вот таких больших достаточно тузовкат. Это полкило. Еще, по-моему, есть 250 грамм. Клюква неплохая, достаточно отборная. Можно делать из нее морсы, можно готовить интересные соусы или есть просто в свежем виде. Я люблю клюкву, потому что я люблю кислое, Я ее просто добавляю в гранол, например, если не хочется более кисленького вкуса. Еще, если вы любите клюкву, по вкусу есть интересное печенье с клюквой, есть осяная а есть сахарная. Сахарная выглядит вот так, вот в таком вот пакетике. Несмотря на то, что называется сахарная, она не приторно сладкая с кусочками орехов, с кусочками клюквы, достаточно плотная и очень приятная к чаю. Конечно, осень – это сезон облепихи. Мы в семье не очень любим свежую облепиху, но, например, морс из облепихи во вкус вели отличный. Во-первых, он вот такой вот в стеклянной бутылке а с очень хорошим осадком. То есть ты прям видишь, что это такой серьезный концентрированный морс. Морс делается в Костромской области, и у него прекрасный состав. В первую очередь это сок облепихи, пюре облепиховое, сахар, лимонная кислота и вода питьевая. Вода на последнем месте, поэтому концентрация здесь сока и пюре очень приличная. Еще я очень люблю яблочный сок из Пусова. Вот в таких вот коробках он изготавливается в Саратовской области, саратовских яблочек, я могу предположить, и в его составе просто яблочный сок. У него есть вот такой вот интересный краник, а внутри пакеты просто можно наливать. По ощущениям, это такой сок из детства, как будто твои родители собрали яблочки где-нибудь в саду, потом пришли и выжили тебе через выжималку свежий яблочный сок. Такой сок с мякотью, вот это вот все. Еще если вы любите облепиху, во вкусе есть вот такой интересный десерт. Он на кокосовом молоке, это суфле с облепихой. Здесь кокосовое молоко, облепиха и сироп топинамбура. то есть здесь нет даже такого классического столового сахара. Мне кажется, про вкус это все, если я ничего не забыла. А сейчас хочу рассказать про интересности из Ежедеревенское. В первую очередь, в еждеревенстве есть армянский кизил. Если вы были когда-нибудь на юге там, России или а, в каких-то странах южных СНГ, то, я думаю, вы пробовали. Кизил – это вот такая интересная, как будто сушеная уже ягода. А, она достаточно кисленькая, но если ее замочить, например, на сутки примерно или хотя бы на ночь, то вы, в принципе, можете есть практически такую свежую ягоду, добавлять, например, к То есть кизилы варят варенье, и можно делать достаточно вкусный компот. Чем мне еще интересен сервис Еждеревенская, там можно найти интересные овощи, которые не всегда представлены в классических супермаркетах и даже во вкусе. А еще там даже в конце осени остаются вот такие вот прекрасные розовые, суперароматные помидоры, бычье сердце. Они, по-моему, еще из Узбекистана. Можно немножко продлить себе лето. Во-первых, в конце осени начинается моя любимая арбузная редька. Это просто какой-то космический продукт, безумно красивый и очень интересный на вкус на самом деле. Его можно добавлять в салат, а еще можно делать из него прекрасный карпаччо. Не стоит забывать про репу. Это, мне кажется, немножечко такой не очень достойный вниманием овощ, хотя раньше, конечно, на Руси было очень популярен. Репу можно запекать просто как обычный картофель репа, редька, арбузная, и вот такой вот интересный овощ пастернак поставляется Борисом Спиваковым, это фермер из Краснодарского края, в котором работает Ежеленская насколько я знаю, достаточно давно. В общем, что такое пастернак? Пастернак – это вот такой вот корнеплод, немножечко такой какого-то немножко устрашающего вида, но он очень вкусный, и вот так же можно просто запекать палочками, как картофель, а можно делать рагу, например. А еще там есть топинамбур, топинамбур – вот такой вот клубень тоже. Немножечко похож на имбирь, немножечко похож на артишок, немножечко похож на, на, на цветы, не знаю. В общем, такой вот странный клубень. Может быть, вы пробовали когда-нибудь сироп топинамбура? Вот, собственно, из такого вот корнеплода делается такой сироп. Он немножко сладковатый, но не слишком. И вот так же можно запекать просто на противне, с овощами, с другими, он очень вкусный. Достаточно недавно у Еждеревенской появился кейл. Я очень этого ждала, что наконец в России начнут выращивать кейл. Интересная ферма под названием Super Fruit Farm. По-моему, там фермеры Ольга и Дэниел начали выращивать у нас в России кейл, по-моему, под Митровым. Это вот такой очень интересный овощ, такой салатный. Это, по сути, кудрявая капуста. И раньше вообще кейла в России... Еще так, тогда, там наверное, до 17-18 века было достаточно много. Потом как-то про него немножко забыли. Это вот такие вот листья, которые больше похожи на салат, но на самом деле это капуста. Вот такой у меня получился обзор. Надеюсь, вам было интересно. Ешьте сезонное, берегите себя. До новых встреч. Спасибо большое за просмотр.